Здравствуйте, меня зовут Любкин Николай, я работаю риэлтором в городе Солчногорск Московской области. Я хочу поделиться своими впечатлениями о прохождении курса Антона и Дарьи. На курс я пришел после того, как посмотрел бесплатное видео Дарьи и Антона, где они демонстрировали современные и эффективные инструменты, которыми можно воспользоваться риэлтору в наших условиях. Мне понравилось то, что Дарья предлагает при первой встрече, да и последующих общениях с клиентом, понравится ему. Особенно тогда, когда у клиента неадекватный запрос. А запрос в большинстве своих случаев неадекватный. Нужно вопреки всему похвалить его, а не говорить, что за те деньги, которые у него есть, приличного ничего не купишь. И продолжать общение. В этом хорошо помогают скрипты, которые, конечно же, даются на курсе. А, на мой взгляд, главная особенность данного курса является то, чтобы находить своих, в кавычках, клиентов, которые тебя не обойдут и не будут искать собственника у тебя за спиной. Для этого в курсе Антон делает акцент на такой прекрасный инструмент, как э, лендинг или одностраничный сайт, который может сделать любой человек, э, который с компьютером хотя бы немного знаком э, по четкой схеме. Ну, ну, конечно же, авито, ЦИАН, баннеры, расклейка это хорошие инструменты, но по ним э, покупатели в подавляющем своем большинстве ищут собственника или прямого продавца. А переходя на ваш одностраничный сайт, покупатель или будущий клиент уже знает, с кем он имеет дело и меньше шансов, что он вас обойдет. То есть изначально вы находите лояльных клиентов, которые уже знают, с кем они имеют дело и знают, чего они хотят за свой бюджет. А процесс настройки сайта легче всего оптимизировать, подсчитать, улучшить, подкрутить и так далее. Еще хотелось бы отметить пример Дарьи о том, что даже если у тебя все, все и так неплохо с продажами, тем не менее ты можешь найти свою нишу, что ли, в недвижимости и продавать более дорогие объекты уже за другую комиссию, а при этом совершать, можно сказать, те же самые действия. Резюмируя свой отзыв, хочу сказать о том, что если вы сомневаетесь идти или не идти в эту профессию, то на данном курсе с избытком есть инструментов, применяя которые вы достаточно быстро найдете свою нишу, несмотря на острую конкуренцию. Спасибо за внимание. Удачных сделок.